Кемерово, страшная трагедия. Спасибо всем, кто присылал соболезнования, кто переживает вместе с нами, самому Кемерово, родственникам всей России, соболезнуем. Мы не скрываем своих слез и молчать не собираемся. Это громадная трагедия. Мы сейчас отрицаем, что это произошло, поэтому придумаем, хотим верить, что это была какая-то случайность, что не от халатности, не от какой-то безалаберности, а что это был какой-то трагичный несчастный случай. Думаем что это теракт был, что там погибших гораздо много было. Но это просто наше отрицание. Мы не хотим думать о том, что такое может происходить в обычной жизни. И гнев, гнев чиновники пытаются нас наказывать за то, что мы испытываем эту боль что мы пытаемся как-то себя защитить эти подписки, а не разглашения, ну, завоевать доверие очень тяжело годами а улетучивается оно в раз мало кто помнит, была такая трагедия в Светлогорске, когда самолет упал на детский садик отключили электричество и все телефоны в городе. А на следующее утро на месте этого садика была цветущая клумба. И недоверие оттуда. У людей долгая память. Просто так это забыть нельзя. И мы не забудем Кемерово. Гнев, когда вице-губернатор обвиняет отца, потерявшего всю свою семью в пиаре на горе, это как выглядит? Когда губернатор, прочит, про, когда губернатор просит прощения не у жителей, не у родственников погибших, а у президента. Когда он называет собравшихся родителей обезумавших от горя, выпукавших и слезы, и называет их бузатерами. Гнев. То это вызывает гнев. Опять же, когда он. Говорит о том, что понял о масштабе трагедии, а понял все это после звонка о гибели его племянницы. Вдумайтесь только это. Ну, я так понимаю, он, он долго работал, он почти всю жизнь в Кузбассе проработал, был руководителем Кузбасса очень долгое время. И вот в этом последнем своем высказывании видно, что он эмоционально выгорел, осталась только его аппаратная часть, способная воспринимать племянницу Выиграл, он практически всю жизнь посвятил Кузбасу. Но я считаю, что надо проводить его на пенсию. Отпустите его на пенсию. Когда на центральных каналах говорят о том, что надо в каждом кабинете следователя повесить фотографию детей. Я этого не понимаю. Я понимаю, это вызвано эмоциями. Но эти следователи, дознаватели, они эти фотографии будут видеть месяцами. Они будут слушать записи с разговорами детей, с мольбами, с плачем детей. Месяцами, месяцами они будут это слушать. Но это несправедливо по отношению к ним. Этот оплеванный шейнин. и исследователи. Они еще будут. Плакать часами. Они будут встречаться с родственниками, с родителями погибших. Они будут смотреть на фотографии сгоревших детишек.